Вас приветствует канал Футбол Весь Тут с новым обзором самого интересного футбольного видео за неделю. Как всегда, ссылку на плейлист со всеми роликами вы найдете в описании. Существует утверждение, что среди футболистов, скажем так, не очень много людей с высоким интеллектом, а выражение «умный футболист» приобрело признаки аксимарона. И вот Рустам Худжамов в своем интервью Спорт Арена ТВ опровергает столь обидные утверждения. Голкипер, который по своему уровню игры заслуживает места в составе сборной Украины, рассуждает не только о футболе, а высказывает четкую позицию в вопросе войны и мира, какие книги читает и как развивает бизнес по производству вратарских перчаток и экипировки. В новом выпуске Тато-Таке ведущие разбирают матч Украина-Португалия и после дежурных слов восхищения начинают критиковать сборную Украины. Да-да, после победы над чемпионами Европы в своем сильнейшем составе. Матчи, где украинская команда сделала передачи в одно касание больше, чем за весь период работы Михаила Фоменко, где страсть и смелость футболистов, вера в свои силы были запредельными с первой до последней минуты. Сергей Болотников умудряется находить кучу негатива. А лучший ответ Тото таке, вы можете увидеть в коротком, но очень эмоциональном видео от канала Футбол и Спорт ЮА. 70 тысяч болельщиков на трибунах в унисон с командой скандирует «Украина» и овациями благодарят игроков за игру. Все, кому не удалось попасть на трибуны в этот вечер, имеют возможность окунуться в эту удивительную атмосферу единения. А пока Александр Зинченко творил историю вместе с партнерами по сборной, его коллеги из Манчестер Сити развлекались, угадывая партнеров по карточкам FIFA 20. Как вы знаете из наших прошлых выпусков, смотрите по подсказке вверху, фейлов и багов в этой игре превеликое множество. Поэтому Фернандинио и Габриэлю Жезусу угадывать своих партнеров было весьма непросто, но зато получилось очень забавное видео. Футболисты переходят из команды в команду в поисках денег, славы и шанса заиграть на новом уровне. Канал Голднет сделал подборку из восьми футболистов, что сменили клубы минувшим летом, и уже сожалеют об этом. Пулишич в Челси, Йович в Реале и Гризман в Барселоне, скорее всего, не повторяли бы своих ошибок, будь у них такая возможность. Недавно всех шокировала новость, что Криштиано Роналду за год зарабатывает в Инстаграм больше, чем играя в футбол в Ювентусе. Сегодня популярность спортсмена – это то, что при умелом и грамотном менеджменте можно конвертировать в космические прибыли. И канал 120 ярдов сделал рейтинг самых популярных футболистов мира. Причем подсчитывают они этот показатель по весьма оригинальной методике. А где популярность с большими деньгами, там всегда рядом и крутые. Очень крутые тачки. Роналдо, Месси, Неймар и Брагимович, видимо, посмотрели не одну часть гоночной франшизы «Форсаж» и накупили себе соответствующих автомобилей. Бугатти, Феррари, Мазерати и Ламборгини – стандартный набор суперзвезд. А какую модель ты выбрал бы для себя, получая миллионы за катание мячика по зеленому полю? Но вернемся к игре. Канал Тарас Футбол сделал подборку из 17 невероятных голов, забитых прямым ударом от углового флажка. Посмотрите, как Салах, Демария и Тири Анри легко делают сухой лист и повторите аналогичный прием уже в следующей своей игре. Была ли Барселона Гвардиолы лучшей командой в истории футбола? Канал Кулис уверен, что да. Незаурядный стиль слога и много познавательного материала о жизни Гвардиолы, его принципах и этапах строительства великой команды будут интересны даже ярым фанатам мадридского Реала. Конечно же, в следующем ролике вы не найдете хасепа по Гвардиолу, ибо рассказывается в видео о тренерах, которых принято называть физруками, за их концентрацию на физической подготовке футболистов и минимальное внимание развитию футбольного интеллекта. Авторы из Мяч Продакшн даже задумались, включать ли в этот список зиндина Зидана, несмотря на три выигранных Лиги Чемпионов. Поэтому рядом с такой легендой третье место Олега Блохина в этом топе выглядит даже почетно. А кого вы Считаете тренером физруком напишите пожалуйста в комментариях друзья спасибо что провели с нами эти пять минут приятного вам просмотра роликов из плейлиста в описании до новых встреч и любите футбол пока он есть